Конечно же, меня сейчас убьют, потому что это медсестра, да? Ну и как обычно, начало на восстание медведей. Ланенько кричу. И что же, хаюшки-котятушки, с вами снова налел, И эта игра МОДЕЛЬ. У, oh, я запомнила! Что ж, давайте-ка начнем третью ночь. Сейчас будет жопа! Я прям чувствую. Я был прав, это целое семейство медведей. Похоже, они не любят гостей, но мне нужно продержаться здесь всего одну неделю, чтобы мне заплатили. Я все еще сотрудник номер 10. Что ж, ждем. Десять. Да ладно, мне, мне не пришло сообщение. Это что-то новенькое. Что ж, теперь ты знаешь, что это медведь. Тебе стало от этого лучше. Как по мне, нет. О, да ладно. Где? Одновременно в нескольких комнатах. Ой. Ой. Куда это я? Вроде там не было написано, что там есть медведи. Привет, прости. Я не представился. Я друг твой. Правда? Я могу прятаться в этой комнате, но давайте-ка я сперва сделаю это. А то тут это. А я так странно это сказала. Давайте я сделаю это, а то тут это. Отлично! Нам теперь доступна еще одна комната, 103-я. И пока у нас нет медведей, значит, мы можем нигде не прятаться. Ну а теперь мы знаем, что у нас нычка в комнате 102, в моей комнате и в 103-й. Я это твой друг. Как по мне это пишет медведь? Не знаю, как у вас, а мне кажется, что это медведь. Ей комнате. Ой, давай. Вот фук. Тут есть еще один телефон. А тут целых два источника света. Ладно, давайте дождемся этой хрени. Сейчас она выскочит. А там будет медведь. Бэм. На удивление в моей комнате тоже не было медведя. Стоп. Но они все здесь. Комната Х. Та самая. Кстати, я только-только заметила вот эту хреноматью, типа, карта Мотеля. Я-то обычно, знаете, смотрела, типа, ага, вот в этой комнате, ага, вот в этой комнате. Но я только-только заметила, что если я перевернусь, то там будет, например, вот сзади меня 107-я 106-я. Черт! ну я лох, только я могу играть и только в середине или под конец игры понять, как надо было играть. Как у меня это было с Five Nights at Freddy's 3, между прочим. Потому что я прошла всю игру... Ага, медведь! И только пройдя игру, я узнала, что можно было закрывать вентиляцию. Господи, быстрее, иди сюда. А! Воу, я вовремя. Быстро уходи. Скорей. Да ёптек. чмо Ладно, идем быстро сюда. Нет, я успел. Не смейте звонить. Господи! Значит, в одной из комнат мне нельзя будет прятаться в... Эль! Эль! Это здесь. Комната Эль. Ух ты, ни хрена себе! Медсетричка! Он же не в этой комнате звонит, верно? А, нет! Я вышел! Я... Вышел... Голова выскочила из коробки! Как это странно звучит, однако! Ладно. Я ж почти прошла, ёберный карасик. Ну ведь надо было мне попереться в эту сраную комнату Эль. Короче, я придумала, что надо делать. Нет, я не придумала, что надо делать. Короче, когда у нас появляется медведь, точнее, когда он уходит, я даже, да, ведь, когда все предметы начнут звонить, я их вырубаю и тут же бегу из комнаты. Хотя это может не прокатить... Ну да ладно. Н не думала, что я с третьей ночи тут начну. Хватит. Хм, а сегодня я могу тут прятаться. Ты, должно быть, заметил, у них разные способности. Честно сказать, нет. О, заметила. Теперь заметила. Если за мной гонится определенного типа мишка, то в какой-либо комнате мне нельзя будет находиться, потому что тот или иной предмет будет скорее звонить. Ну, лучше разряжаться быстрее, или как это называется? Я поняла, закономерность, господи, спасибо, вы сами мне об этом рассказали. Итак, стопервое. Благо, здесь нет никакого медведя. Я даже кое-что умудрилась запомнить. Например, когда появляется девочка, то я не смогу спрятаться в комнате 102. Я даже где-нибудь это сейчас запишу. Господи, игра, спасибо, что ты мне подсказываешь это все. Так, бантик. 103 Стандарт. Р, Я... О, сразу два медведя! А ну давайте-ка. А ну давайте-ка. Давайте-ка надаем ему леща. Точнее, он нам даст леща. Стандартный мишка. Это значит, что я должна прятаться в своей комнате. Или нет? Нет! Нет! Не должна была. Я... это... Я, я случайно. Сейчас все будет. Сейчас оно дозвонится. Заметьте, у нас уже 4 часа. сосай сейчас включаем свет раз сто первая и два. бежим 101 конечно же меня сейчас убьют потому что это медсестра да новый абсолютно новый мишка Лед. Они специально такое время выбирают. Блин! Фак ю! Фак-ю! Фак ю! Я все еще! Должно быть, я заметил них разные способности! А я бегу, шагаю по луне! времени! Господи! Мишки! Вы меня задрали! Сколько можно? Понятно. Время вышло и остались поломки. Значит, эти медведи не любят поломки. Ну, в принципе, меня предупреждали об этом. Знаете, я буду лучше заранее чинить поломки, а то вдруг сейчас это все сломается, потом еще от медведей бегать. Нафиг надо, нафиг надо. У них разные способности. Черт. Я пока что только знаю, что от стандартного мишки он лучше всего прятаться в комнате R. Есть одно небольшое но. Ну, типа, когда мы заходим, то они не сразу к нам бегут. Вот. И, короче, потом начинает у нас звонить телефон. Или работать телевизор. То есть, жесть у нас начинается с трех часов, да? Ну, вот, по идее, вот три часа. Чёрт, сюда. Опасно. А я не помню, в какую мне комнату надо. Сейчас зазвонит. Я должен уйти отсюда. Быстро. Он прямо на ходу ломает двери. Не звони, не звони, не звони, не звони. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Я успел. Где еще? Так поломка у меня в нет, нет, и в эске. Ладно, давайте пойдем. Пока нет, не нет, нет, нет, Бурай! Ще зазвонит! Есть, если где-то звонит телефон, я прошел! Yes! Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Боже, я реально радуюсь. Жесть! О, единственное, мне немножко подустало горло, Поэтому пойду-ка я себе сделаю чаек. Но ну, а на этом мы заканчиваем прохождение третьей только ночи игры Модель. Как она? Behaven! Вам не забыть. <смех> что ж, я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если это так, то поддержите меня своим царским лайком вот эти видео. И мужички, подпиской на мой канал и на канал Крепикет. И всем пока, котятки!